Привет всем, сегодня у нас последний, последний тренировочный день в рамках 100 дневки И специально для него я выбрал необычную, признаюсь честно, площадку Я знал, что она необычная, я не думал, что настолько И давайте сразу ее покажу вам Итак, таких площадок, видимо, от компании Вега мы еще не видели с вами Квадратные столбы Интересные турники, скамейки для пресса, конструкция с брусьями, прессом и шведской стенкой, очень странные, очень странные брусья, вот прямо, я не знаю, по ширине интересные они, и по ширине они тоже широковато немного, ну ладно, так, турники, один так закрепленный, Второй на сварке. По какой причине они так сделали? Судя по вот этим креплениям реально отстой. Не заказывайте компанию Vega. Никогда. Она убога. Если что мне у них нравится, нравилось, пока я не подошел поближе, длинный рукоход. Вот в чем недостаток современных площадок на хомутах. И у всех такие крутенькие рукоходики, там даже полазать негде когда их соединяешь, то возникает перепад высоты. это тоже не круто а вот здесь рукоход длинный но я думаю, что он не слишком надежный видимо, это тоже для инвалидов не знаю, потому что инвалиды сюда, в принципе, не доберутся здесь ни дороги, ничего не убрано как здесь заниматься? ладно, что, собственно говоря, я буду делать? буду делать сегодня лесенку как у меня есть задание. задании но в отличии... Ну, я буду делать лесенку на подтягивание на отжимания от пола только, только на эти два упражнения. Почему? Потому что приседать можно очень долго и скучно, я не хочу скучать. Вот, много есть других дел сегодня. Поэтому я сделаю подтягивания, отжимания и также, что я сделаю... Я буду делать их нон-стопом, то есть если в варианте задания вы делаете один, спрыгнули, сделали два, спрыгнули, ну или там встали, сделали три, я буду делать это все не спрыгивая с турника, то есть потягиваю, буду делать потянулся, опустился, 5 секунд подождал, потянулся, опустился и так, но максимум, до да, максимума. Зато посмотрю, насколько изменились мои потяги, с учетом того, что последние полгода я вообще их не тренировал. Ну вот, кроме 100-дневки, на которые я планировал, собственно, восстановиться, восстановиться от э, почти травмы предплечья. И то же самое с отжиманиями. Единственное, что здесь очень все плохо в плане места, где можно делать, все занесено. Вот, тоже будут делать 1, 5 секунд, 2, 5 секунд, и так вверх пока не сдохну. Ну, а сейчас разомнусь немножечко и будем тренить. Ну, на турнике я дошел до 6, вот, честно говоря, надеялся, что будет больше 6 это у нас получается сколько? До 4 это 10, 5, 20, 6, 15, 6, 21, 21 повторение Летом у меня максимум был за 30 Вот, потерь, я вообще не тренировался это время, чтобы у меня зажило предплечье, я вам рассказывал раньше Сейчас оно тоже вроде то ли одно хрустит, то ли что-то другое. Хрустело несколько раз, когда делал. Вот. И плечо как-то чувствовалось. После того, как извисал, вот поднимался. Не знаю, может сейчас недостаточно хорошо размялся. Вот. Ну, в целом, потянуться 20 раз, при том, что вообще не тренируюсь подтягивание. Да. Наверное, я уже на том уровне, где двадцатку можно в любом состоянии. Просто вот посреди ночи разбуди и сделаешь 20 что это всего лишь говорит о том, что все эти цифры фигня будете тренироваться будете получать результат здесь нет ничего вообще сложного все вопрос тренировок ладно, сейчас немного отойду отдышусь и пойду вот туда потому что там вроде ровная поверхность попробую отжимания поделать Значит что, на самом деле, я подумал, что 6 такой лесенки, это мало, конечно Надо делать больше 6. Я, наверное, мог бы делать больше, то есть 6 это был не максимум Не факт, что сделал бы 7, но там 6.3, 6.4 Просто когда давно что-то не делаешь Тем более, когда были какие-то проблемки, то всегда есть такое ощущение, что не стоит не стоит форсировать, не стоит пытаться сразу выжить максимум Потому что организм не готов, он же потерял подготовку за время. Вот, но в целом посмотрим после нового года буду активно включать подтягивания еще раз делаю там УЗИ предплечье, посмотрю спал ли отек и если спал, то буду делать подтягивания буду учить передний виз, который надо уже добить надоело мне вот, а сейчас делаем отжимания. Сейчас еще немного поною про то, что всю эту неделю я не высыпался нифига. Как, собственно, обычно. Отчасти из-за этого низкие результаты. В общем, сейчас буду делать отжимание, то же самое. Одно отжимание, 5 секунд, 2, 5 секунд, 3, и так далее, и так далее. Дошел до 10 в лесенку. что в конце задумался перед последним подходом. Вместо 5 секунд отдохнул 10. Вот. Не знаю, как для вас, для меня делать лесенку это очень тяжело, потому что передо мной нет конечной цели. То есть у меня нет вот этого вот стремления выложиться на полную. Я бы по себе заметил. То есть, например, если видели. Как Санин тренет, вот, он может выложиться прямо на полную. Вышить из себя максимум. У меня так не получается. Я себя жалею. Это может быть плохо. И не позволяет мне получать результат, который я мог бы получить. Вот, ну, я думаю, я не один такой, я надеюсь. Если вы такие же, пишите в комментариях. Буду рад услышать. Нет, для меня гораздо проще. Вот я, допустим, сделал сегодня, дошел до 10. У меня есть такая цифра в голове. Десять, ага. И в следующий раз я попробую сделать 11. То есть даже если бы я мог там сделать 12 раз из-за этого у меня очень медленный прогресс. Потому что я, допустим, мог бы до 15 дойти, убиться в хламину. Я так не могу. Я сдамся раньше. Но, допустим, в следующий раз, если я знаю, что мне нужно сделать минимум десятку, то, блин, десятку я убьюсь, но выложусь. И 11 потом сделаю. А вот 12 нет. Даже если там, теоретически, я мог бы. Это я сделал 11, я молодец, прогрессирую Вот, то есть, конечно, конечно, это вот подобное отношение, оно влияет на прогресс, на скорость вашего прогресса Если вы способны выкладываться на максимум, будете прогрессировать, расти гораздо быстрее Если не способны, все будет происходить медленнее и постепеннее Но в любом случае, чтобы достигать результата, вам нужно от тренировки к тренировке повышать То есть, даже если на следующей тренировке я не сделаю 11, но я сделаю 10, то еще 5 это будет прогресс. Будет стресс для организма, потому что я сделал больше, чем я делал в прошлый раз. Тогда через тренировку я попробую сделать 11. Я буду так пройтить, пока не сделаю 11. Делал 11, потом буду идти на 12. Вот это я могу. <и Sword and gods> это я могу. В общем, вот такие вот дела на сегодня. Приседания я не буду делать. Последняя тренировка пройдена. Дайте воображаемые 5. И увидимся завтра на первом... Из организационных дней я запишу небольшое видео. Обращенницы, объявленницы. В общем, сами все увидите. До завтра. Пока.